Дорогие друзья, с вами канал крипто shark В этом видео у нас на обзоре биржа Бип Вип. У нас получается нормальная темка у нас по этой бирже, потому что у нас она свежая. У них точно также есть свой токен, только запустился совсем недавно. То есть все совсем недавно запустилось, и соответственно мы сможем еще на этом заработать. Я даже прикупил уже немного токена, могу вам потом показать. В общем, давайте разберемся, что у нас здесь есть, какие у нас тут приколюхи, темы и тому подобное. Кстати, здесь по рефералке сейчас новым пользователям будут начислять токены. Советую сюда подключиться, залететь. Соответственно, за прохождение там верификации, за всякие там, темы и тому подобное, вы будете получать себе токены и тому подобное кстати, сейчас, если что, без хромаки это со светом проблемы с освещением, поэтому записываем так в общем, сейчас у нас здесь есть хороший пул, 25 миллионов токенов выдается к этому мы сейчас как раз и подойдем что у нас тут по бирже, биржа у нас web 3 переведем на русский да. так в принципе у нас тут есть токен 1, Web3.2, NFT, все дела. Все, что самое популярное, актуальное сейчас, здесь у нас есть. Здесь есть copy трейдинг здесь есть фьючерсы, здесь даже всунули опционы. Типа, скажем так, по минутному графику торговать. Но, как по мне, опционы это просто обыкновенная, как говорится, лотерея на самом деле. Там ты ничего толком не проанализируешь. Так что, такие дела. Биржа, в принципе, проста в обращении, ничего сложного здесь у нас нет. Так, у нас фьючерсы. Потом у нас. Ну, это сейчас некорректно перевело. Здесь у нас получается этот, как же я хотел сказать, торговля по минутному графику. Здесь у нас панель запуска в пады Соответственно, там мы когда залетаем. Мы будем наблюдать, какие будут проекты. да Если зайти сюда, у нас получается вот проектик. То есть не практика а токен данной бирже Всего 1 миллиард токенов. И 1 миллиард токенов почти весь был продан. То есть, как по мне, в принципе, нормально. Потому что большинство токенов разлетелось людям. Давайте зайдем, как я обещал показать, что... Как вы видите, взял на соточку, приобрел данный токен. Если зайти в торговлю, посмотреть, в принципе, я не знаю, возьмем там давайте за один день. Только-только все у нас вот совсем-совсем недавно запустилось. Соответственно, видим, что, понятно, была цена такая. Потом у нас пошел откат, спустилось ниже. И сейчас идут, как говорится, качели. Ну ничего, сейчас это биржа нулячая, в принципе, свежая. Поэтому я думаю, в перспективе на будущее, если какой-нибудь там 20-50, там уже 100 долларов положить, как бы это небольшая сумма. Ну а в дальнейшем, надеюсь, в этой бирже все пойдет хорошо, пойдет вверх. Соответственно, токен когда-нибудь станет по одному доллару, возможно больше. Мы на этом хорошо обогатимся. Так, с этим все у нас понятно. Идем далее. А, вот сама эта темка с тем, что а, раздача токенов. Я это, конечно же, все прикреплю-закреплю. И, соответственно, вы сможете с этим более детально ознакомиться. Как, сколько будет кому выдаваться токенов. Вы должны там сделать себе минимальные депозиты 30xRP или... Вот, то есть, видите, 180 иксов, то есть, ну, это вообще копейки. Сущие копейки, если вы завели, то, соответственно, вы можете рассчитывать уже на какой-никакой бонус. А, ну, это сейчас, он пока какой-никакой, потому что цена, как вы видите, самая мизерная. Ну, а представьте, допустим, если вам, как кто-то обещает, там, да, раздадут образно, сейчас дедут секундочку, там, 5 или 20 тысяч, там, допустим 5000 монеток вам пойдет когда-нибудь они будут стоить там 10 центов в принципе приятно а это я думаю в принципе возможно потому что сейчас это здесь будет очень очень все раскручиваться и соответственно биржа должна как говорится найти свою нишу найти свое место и мы на этом заработаем залетайте в twitter смотрите за новостями за обновлениями что здесь на бирже происходит, потому что вы сможете э, на это нормально же опять заработать, в принципе, провести простые действия. Прошли верификацию э, и заработали токены. Так что такие дела. Э, есть точно также же LinkedIn. Э, залетаем, наблюдаем. Ну а лучше всего за всеми новостями, за всеми моментами следите в телеграм-группе. Ну или Twitter. Ну а я пока смотрю, что у нас происходит с данным токеном, что у нас здесь будет происходить с рынком. В принципе, как бы на этом у нас все. В принципе, биржа интересная в плане того, что выдает сейчас награды. И, и помимо того, что выдает нам награды, очень свежий токен. Возможно, мы сможем на этом хорошо заработать. В общем, ребята, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данной платформы, построенной на Web3. Как вам такая тема, интересна или нет? Поддержите видео лайком, подпиской на канал. Пишите комментарии всем, постараюсь ответить помочь, если у кого какие вопросы будут. А на этом у меня все. Так что всем удачи, всем профита, всем пока.